Всем привет дорогие друзья! Давно не виделись. Всех с прошедшим праздником, ребят, поздравляем, короче. Видео не выкладывают, потому что очень ну, некогда было. Жена там сейчас все готовит. Сегодня у нас на обед, ребята, вот такой борщик. Жена сделала. Немного там бельемчик Давай кушай, Федь Потом на горку, пойдем, пойдем. Сейчас потом на горку, ребят, пойдем покажем Да, покажем, как Блин, сейчас Фукс Покажем, как у нас на горке катаются Зайдем Куда в парк, посмотрим, парк, пар, какая елка у нас там а, а вы не переключайтесь здесь? Ты кушать будешь, Федь? Смели. Давай, покажи как, на камеру, как ты кушаешь Как надо кушать, покажи мальчикам всем Федя, ну-ка покажи. Не смущай ребенка. Сейчас продегустируем, что у нас любимая женушка сделала. Привет. Напишите, ребят, в комментариях, кто любит больше Красный, красненький такой. А. Меско тут все присутствует. Вот Федя. Капает. Сейчас ложки капает. Ничего страшного. Давай, Федя, показывай, как ребятам надо кушать. Вот, молодец. Ну, не делай так ложку, все капает на стол. Ну и что? Мама уберет? Мама уберет? Мама поест. Ты? Сейчас наступающим Новым годом и Рождеством. Молодец. Как суп? Попробуй. Что-то мама приготовила. Ну-ка, дегустация. Ничего. Вкусно. Вкусно? Точно? Да не обманываешь? Нет. Так ладно, всем приятного аппетита. Кто кушает, ребята? Не подключайтесь, в дальнейшем мы идем гулять на улицу. Все скушал. Вкусно было? Да, вкусно. Очень? Ну иди давай, ложи тарелку. Вот тут покрасить нормально под. Вот там в конце боли. Смотри. <смешнёвший> <смешнёвший> <смешнёвший> Авария. <Дошное. смешнёвший> Что, как за а настроение ваше? Не вам у детей. Какой хочешь. Это, смотри, какой идет. Ага. Ага. Вот это не тихо тихо тихо Так, следующий пошел. Смотри, Федя не врешься. Да. Федя, скажи. Девчонки катаются. <связывая> Даже ты не знаешь. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Давай ручку. Ну, держись за не. Давай, садись. Садись нормально. Садись, давай, пошли. Иди пока так, пускай так покрутят Германа. Давай, садись тут, я тебя толкнул, садись тут, снимайся, надо ему это дать, мне кажется, а я на то не умещусь, да, на то Поднимайся, снимайся, Герман. Так, ребят решил я прокатиться. Очень классно. Камышки такие. Прикольно. О! Так, зайка решилась. Говорил ее, короче, на это. Но редянка тоже. Мама, ты Давай, ты держись, главное. А еще телефон тут, смотри, фоткайся. Надо с другой горки зайти. Ну, Ух! Федь. Толкай Толкай! <решили> <решили> <решили> <решили> <решили> <решили> <решили> так вот ребята выходите на природу покататься на саночках прикольно с детьми вот. что дома сидеть дышать свежим воздухом ходите, мы будем в Пойдем, ребят, на другую горку сходим, там соседняя горка на той стороне, сейчас там посмотрим, что там за горки. Другая горка, но ну, там вот что-то опасное мне кажется, в конце, смотрите, какой. яма там <рес> Федька <куша. рес> <рес> <рес> <Сейчас просто> уже... <заеду. рес> Федя, уходи! Поехали. О, я о, я бил! Бил! опасно. А вот я тут я ведь есть. А Тихо Авария? А? Варя... а? <с1> <с2> я на самое большое вода вода я тону фух а тут не замерзла еще <с2> опасно Ой, я вообще на ту большую ничего ну, короче, ууу <с2> <Ой>, маленький <с2> Классно, Фять? Федь? Федь, классно? Да! Наш. А, на площадку пойдем? Ну да, пойдем. парк победы зашли, погуляем. Покатались, сейчас Мама, просто погуляем. Мама там ползет где-то. Такой вот, парк у нас. Ну, очень прикольно, вот это когда все загорается. Сейчас пока еще не включили фонари. Чего-то такое задумчивое. Чего все хомячит, смотрите, ребят. ест 24 часа. У угу. в как стемнеет, наверное, вот эти фонари Пойдем сейчас на детскую площадку, зайдем там погуляет немного. Два бандита идут. Кость заправь этот. этот? Да. Кто там сзади пристроился? Обычный. Кто хочет кушать, да? Ага. Угу. Будем. Вот поднимать, Антон. Будем поднимать контакт. Ты с горки не, хотел, не захотела, короче, это, прокатиться. Ты меня еле уговорил. Один раз еле уговорил. А потом что, я буду свои косточки где собирать? Там же и соберем. Спасибо. Вот она детская площадка наша. Игровая. Бум. А такой мусор поставили Ага. Все, начинаем с осваивания. Рижи, ты куда? Подожди! Давай! Че ты застрял там? Винни-Пух! Винни-Пух застрял! Не могу! Давай, спускайся, Винни-Пух! Вот он, Винни-Пух! А где маленький? Жду его, жду, он подлез в другую трубу. Давай! Где ты там? застрял Да <свес> надо вызывать. надо вызывать это кто-то много кушает просто вот сам посмотри <свес> сам залезь и посмотри <свес> конечно я вон камеры смотрю и вижу тебя что там застрял <свес> <свес> я застрял <свес> <свес> <свес> давай выползать давай Ай, Ух. У -у -у. Ой, мама решила тоже детство вспомнить, да? Святая, повыше ей, детский сон. Ой. Ой. Давайте вдвоем. Вот смотри, как мама. Оп! Ну, не Не Держишься? Держись. Не трогай. Да. Держи. Опа. Ты куда, да. Кост? Ты сейчас сломаешь ее. Неправда, она скользкая. Нужно. Я холодная. Я не зачегиваюсь. Пом, пойдем, у нас. Зай, садись, зай. Ой. Садись. Ой. Тихо. Ой. Готов. Ты куда ты летишь-то? Отбегать Ой. мне надо. Ты сейчас, видишь, мы заняты. Да ты, я тебя да перевешу, Сеть. Нет, садись ты, Он слишком это легкий. Дай маме сейчас. Замерзли. Вот так вот разотри между собой. Вот так, как мама делает. Есть. Во. Ну-ка. Ну-ка. Во. На, Коль, с вами дай камеру. Просто только здесь сейчас. Сейчас я это... Запись, да? А, <свес> Отлично. <свес> Звук у тебя Смотри только в камеру. Звук да, это не дергай. И маму тоже. Всех, всех. всех. всех. <свес> с папой можно сейчас. уйти. Сейчас вы... Сломал детскую эту. Вот она. Ой. Вот она. интересная. она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот еще нашли Садись, зай Сама садись. Я не буду, у меня аппарат. Да я чуть-чуть кутану немножко. сидеть. Стой! Сидеть надо. Сидеть надо и держаться за ручки. ну А за какие ручки держаться, зай Вот здесь же есть. А он не за те держится, Федь. Вот за эти, да? Конечно. Нет, ты разучил надо. А он держался за этим. Не надо, Федя, еще маленькие, так надо тебя. Крылаты? Как там крылатые качели, да? Нет, крылатые качели, у нас уже были. Нормально. Нормально. Нормально это не Так, это не трогать, а то снова сейчас улетишь. Все! Хорош! Ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё Нет! У меня башка так. Вообще Повернулась Не надо! Сейчас хреново будет Сейчас ты попробуй выйти, встань Костя резко О -о -о. Куда поехал-то? Она не шатается, да, Костя? Это вон, Костя. А -а -а. Ага. Ежи, -то. Я кедру. Пойдем, посмотрим, какие часы там. есть. пойдем. Сейчас. Я кедру. Пойдем к Вот двое, на курс. Кость, ты сейчас отольешь ее. Я поплю в руках лошадок. Пойдемте дальше прибираешь. Это наша футбола. Вот -а -а. Это для неволюби. Не надо, кофе а -а -а. Это наш фонтан, раньше у нас фонтан вот. тут чуть был. А -а -а, Они часы должны 17. гореть. Еще там не надо, там мешки. А это что у нас в парке что-то установили? Под... А, для зарядки телефонов, видите? И внизу, Бесплатно. Смотри, внизу. Ну да. Прикольно. Чего там взорвали? А там, <связи> видишь, такой. тоже не работает, походу. А там уже все. Отключили или сломали то маля. Два. Ну да. Найди в мукурку. Ой, ну... Не знаю, да. Да, это... Чаще Часики такие установили в парке. Должна подсветка, должна гореть. Такая наша елка. Мы могли бы, конечно, попучнее поставить. Не знаю. Игрушки-то. Здоровые игрушки такие. Филиш! Не знаю, вот украшений совсем мало. Очень мало игрушек. Экономят. На всем экономят. Вот так вот немного стемнело, и у нас включился парк Фонари. как дерево украсили. А вот он тот циферблат, там в конце сейчас покажем. <гум> Красиво оформлено. Тарочки Но мне нравятся вот ты, эти. Как -то, как -то ну как тебе, красота, да, вечно? Совсем другая О, история. Чуть ли не да, вот, только уже собрались взять. Все Оп. уже нагулялись, все уже устали, но надо было дождаться, когда же включим. И вот оно счастье. Вон а там да. впереди. У тебя телефон -то с тобой. А? Здрасте, тетя Галя. Ой, Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вы чего? А вот они. Какая красота, ребята. Совсем другая история. Сейчас надо в центр будет съездить да сейчас центр вот еще пятерки, горки, как вот пятерочки тоже да. елка красивая еще ну, давай щелкай телефон что Я телефон могу на камеру щелкнуть? На, телефон телефон телефон Вот телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон телефон вот этим нравятся усючки Вообще, красота! Прям вот так вот Высокая елка Ну как вам елочка, ребята? Как вам понравилась елочка наша? Поставьте лайк, ребят. Как тебе елочка, Федь? Классная? Покажи, что ты во рту опять? Что кушаешь? Вот. Что то Федя, кушает. Покажи, что ты кушаешь. Червячки. <с into> вот. А где мама-то, Костя? Так, а тут у нас, ребята, лицей. Школа. Искусство, что ли? как она называется. Вот ну, памятник у нас. Такой таков щедрин. Памятник. Кость, ты куда полез? Да, Попозировать? Федь, смотри сюда. Ах, красота какая. Табличка интересная. Айщедрин. Великий русский писатель. Публицист, Пизанский и Тверской вице-губернатор, потомственный дворянин, получивший блестящее образование в Царско-Сельском лицее. Чиновник высокого государственного уровня, участвовавший в разработке крестьянской реформы. Всем пока-пока. Всех с праздниками, ребята. С прошедшими. Да, с наступающим старым Новым Годом. Да, Здоровья, самое главное, всех. Да. Пишите Поболе в комментариях, здоровье, как вам видео счастливее. зашло, не зашло, понравилось. Как ваш на маленький город Тада? Да. Напишите в комментариях. Какой у вас там город, какая у вас елка. Напишите тоже. Всем пока! and patatata.